Любите писать тексты и часто заканчиваете свои мысли многоточием? А вы никогда не думали о том, что же означает «многоточие»? Тогда скорее смотрите вот это короткое видео. Обещаем, будет интересно. Многоточие имеет очень интересную и древнюю историю. Истоки его идут еще с Древней Греции. С греческого «эллипсис» переводится как «незаполненность». Это отдельный самостоятельный знак препинания в виде трех поставленных рядом точек, которые служат для обозначения незаконченной мысли, пропуска в тексте, прерывистого характера речи и для обозначения скрытого смысла. Многоточие использовалось еще до нашей эры, и на сегодняшний день нет возможности назвать точную дату появления этого символа. Так в Древней Греции этот знак использовали для замены того, что и так известно всему обществу. Многоточием обозначали продолжение какой-то известной фразы. Даже сам Квинтилиан призывал использовать многоточие там, где и так все понятно. А вот римляне с теми же греками еще использовали многоточие и в синтаксических конструкциях, обусловленных сложными особенностями латыни и там, где была незавершенность. В России же впервые многоточие, как художественный прием, начал использовать карамзин в 18 веке. А вот в 1831 году этот символ появился в грамматике Востокова. Тогда он еще назывался знак пресекательный. В настоящее время этот знак используется в украинском, русском, английском, китайском языке и в юникоде. Параллельно его используют в математике и информатике. Этот знак может быть вертикальным, горизонтальным и диагональным. В наше время для многих многоточие означает обозначение интервалов и пропусков. в цитате. Многие современные писатели практически не могут жить без этого знака. Они предпочитают использовать его на каждой странице своих сочинений, дабы показать недосказанность, некую загадку, ожидание ответа, продолжительность. Поэтому смело можете использовать многоточие в своих текстах. Чтобы вопрос не возникал, подпишись на наш канал.